5 простых правил, которые нужно соблюдать при подготовке к марафону. Приветствую вас, друзья! На связи Сорняк Александр. И сегодня поговорим с вами о 5 простых правилах, которые нужно соблюдать при подготовке к марафону. Прежде чем я перейду к теме, подпишитесь на канал, чтобы быть в всех видео и это видео до конца, получить для себя полезную информацию. Итак. Первое и самое главное правило при подготовке к марафону это регулярные тренировки. Организм должен успеть подготовиться и привыкнуть к нагрузкам, которые его будут ждать уже на самой дистанции. Регулярность это основное правило, которое поможет хорошо подготовить организм. Здесь фишка в том, что есть некоторые элементы, которыми, которыми можно пренебрегать, но регулярностью я бы не советовал. Можно, конечно, пропустить одну тренировку, если вы сильно устали или если не успеваете по каким-либо причинам. Но смахивать на то, что а, а завтра или ой, я и так уже много пробежал, или подумать, ничего страшного не произойдет, вот такой подход к тренировка может быть опасен. Потому что в конечном итоге это может вылиться травмы на марафоне недостаточную подготовленность и, как следствие, может быть разочарование от зря потраченных усилий на подготовку и на тренировку поэтому напомню еще раз регулярность, регулярные тренировки если все-таки возникает необходимость пропустить тренировку то можно это делать, но главное не вводите это в привычку Таким образом, тренировка, можно сказать, должна быть чем-то святым и обязательным, что должно присутствовать в графике дня. Следующий момент – это восстановление. Восстановление и сон. тренировки можно пропускать в том случае, если вы критично устали, и это время вы потратите на сон. В таком случае лучше, конечно, тренировку пропустить, и выспаться, чтобы организм восстановился и подготовился к следующему нагрузку, к следующему тренировкам. Потому что тренированность это не так страшно как перетренированность потому что если вы не натренировались это можно по большому счету нагнать Но если вы пропустили одну тренировку если вы перетренировались то на восстановление вам понадобится существенно больше времени Зачем, если вы не дотренировались. И тренированность не опасна еще тем, что возрастает риск получения травм. А травма выбивает вас в школе надолго. Это очень неприятно. А травмах и как их избежать, мы поговорим в другом видео. Ссылку на него можете найти в описании этого ролика. Итак, второй, второе важное правило, которое необходимо соблюдать, это сон и восстановление. Организму нужно дать достаточно времени для того, чтобы восстановиться, для того, чтобы вы обязательно высыпались. Потому что недосып и постоянная усталость 100% приведут вас к травмам. И следующий принцип, который вытекает, точнее правило, которое вытекает из этого, это правильное питание. Что я имею в виду? Когда вы начинаете готовиться к марафону? особенно в его активной пазе когда там до марафона остается 4 месяца 16 недель организм будет испытывать существенные нагрузки в этом случае его нужно поддержать поддержать витаминами поддержать дополнительным питанием я вам это очень рекомендую здесь штука в чем можно конечно обойтись и без витаминов и дополнительного питания. Но тогда вам нужно будет очень хорошо сбалансировать свой дневной рацион, для того, чтобы в него входили жиры, белки, углеводы в достаточном количестве и в правильных пропорциях. Это тоже очень важный момент, потому что это может быть причиной усталости и травм. Так же, как и перетренированность. Поэтому очень важно обращать на это внимание. Витамины лучше, если будете применять, то лучше применять спортивные. У них более высокая концентрация необходимых веществ. В обычных аптечных витаминах, как правило, недостаточно концентрация недостаточная концентрация необходимых нам веществ. Вот. И очень рекомендую еще задуматься над какими-то дополнительными дополнительным прикормом, так сказать. В моем случае я использую протеин, сывороточный протеин. Он помогает организму восстанавливаться быстрее. До этого я употреблял BCAA. Потом перешел на протеин и сейчас объясню, почему. BCR, это те три аминокислоты, которые помогают организму и мышцам восстанавливаться быстрее. Тут в том, что протеин состоит из 20 аминокислот и в эти 20 аминокислот входит bca таким образом употребляя протеин вы получаете не только bca но и другие аминокислоты таким образом рекомендую использовать протеин при активной подготовке к какому-либо старту марафону или полумарафону. Итак, и так следующий важный важное правило которая необходимо соблюдать при подготовке к марафонам, это разминка. Разминаться обязательно. Вам нужно перед тем, как давать нагрузку на мышцы, нагрузку на организм, нужно размять мышцы связки, приготовить их к этой нагрузке. Отсутствие разминки, как и несоблюдение предыдущих всех правил, может привести к травмам, что выглядит вас из кобии, как я уже об этом говорил. Поэтому... Перед началом бега обязательно разминайтесь. О том, как правильно делать разминки перед бегом, вы сможете найти видео на моем канале. Поэтому еще раз подписывайтесь и будьте в курсе всех новых видео. И видео о разминке в том числе. И пятый. Не менее важный, чем все предыдущие пункты, точнее правила, это заминка. Что это значит? После бега Обязательно Удивите время, чтобы Растянуть мышцы Сделать заминку После того, как вы мышцы нагрузили Они у нас вы Устали, выдохлись, выложились И они могут быть забиты Растяжка после помогает Мышцам быстрее восстанавливаться Несколько простых упражнений На растяжку, самых элементарных Помогут вам намного быстрее переносить восстановительный период, избежать сильной крипатуры или в принципе избежать крипатуры. И помогут быстрее мышцам восстановиться. Кроме того, растяжка ног она влияет непосредственно на скорость, что связано с длиной шага. Как известно, что скорость влияет на на скорость крепления, длина шага и и на скорость влияет длина шага и частота. Так вот, растяжка, она непосредственно связана с длиной шага. всем проще будет бежать. Друзья, это были пять основных правил, которые необходимо соблюдать при подготовке к марафону. Подытож. Это регулярность тренировок. Второе. Это сон и восстановление. Третье. Это питание, дополнительное питание. Витамины. И, возможно, еще пищевые добавки. Я рекомендую использовать сывороточный протеин. Четвертое – это разминка перед бегом. И пятое – это заминка после бега. Если видео было для вас полезным, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И до встречи в новых видео. Пока!